Важнейший день на конференции начинается с важнейшего знакомства. Вице-президент США Майк Пенс и канцлер Германии Ангела Меркель. Вплоть до этой минуты немецкие власти и вся Европа сокрушались открыто из-за победы Дональда Трампа. Трамп отвечал взаимностью. НАТО устарело, ЕС ни к чему. Речь Майка Пенса на этом фоне не просто примирительная, а переломная. Вперед, то есть назад, к трансатлантическому партнерству. Судьбы Соединенных Штатов и Европы сплетены воедино. Ваша борьба – это наша борьба. Ваш успех это наш успех. Мы неизбежно будем вместе идти в будущее. Это обещание президента Трампа. Мы будем рядом с Европой сегодня и каждый день, ибо мы связаны благородными идеалами. Свободой, демократией, справедливостью и верховенством закона. Но многих здесь гложет сомнение, кто в Вашингтоне будет определять внешний политический курс. Я не уверен, что сам Трамп будет большим внимание на это. Он говорит сам разбираться, а я буду заниматься своим делом здесь в Америке. Пока есть большая противоречия, что он и его О шансах на новые отношения с Россией американский вице-президент упомянет скользь, зато четко потребует от Москвы снимать напряжение в Донбассе. За весь день в отеле Байри Шерхов Пенс лишь за кадром поздоровается с Сергеем Лавровым. Зато найдется время на переговоры с главами балтийских стран и с Петром Порошенко. Вице-президент Пенс подчеркнул, что для новой администрации Украина является одним из абсолютных приоритетов. Вопрос Крыма и его освобождения также один из ее приоритетов. Никаких решений по Украине за ее спиной не планируется и не будет. Такой разворот российскую делегацию повергает в недоумение. Меня эти заявления разочаровали. Это не является адекватной оценкой ситуации на юго-востоке Украины. Вскоре приходит ответ с самого верха. Кремль после отповеди от Вашингтона и в разгар заседания Нормандской четверки сообщает о признании России паспортов непризнанных республик ДНР и ЛНР. Разумеется, по многочисленным просьбам граждан и из гуманитарных соображений. Указ, по-моему, говорит сам за себя. Там Черным по белому написано, что руководствуемся при этом мы исключительно гуманитарными соображениями, потому что люди, которые оказались на этих территориях, Донбасса постоянно подвергаются различным блокадам. Почему признать десятки тысяч паспортов мятежного Донбасса решено именно сейчас, Лавров не уточняет. Украинская сторона называет происходящее, цитата, очередным доказательством российской оккупации. В таких условиях договориться, наконец, о выполнении Минска-2 едва ли возможно. Единственный итог переговоров Нормандской четверки – соглашение об очередном прекращении огня. Надолго ли? Все стороны задействуют свое влияние для того, чтобы осуществить достигнутое два дня назад соглашение «Контакт». Группы, прийти к перемирию 20 февраля. А кроме того, то, о чем договорились давно, но до сих пор не сделали, отвести тяжелые вооружения с линии соприкосновения. В остальном дипломатическое дежавю. Киев требует от Москвы унять подконтрольных ей сепаратистов и обеспечить доступ к границе. Москва настаивает на проведении сначала политических реформ. На мой взгляд, Минска выполнить невозможно. Главным образом, потому что Минск работает процентом 80, а может быть и больше, на Россию. Для киевских властей, удовлетворить требованиям Минска означает подписать себе смертный приговор. Сергей Лавров, между тем, вновь заявляет, что виной всему расширение НАТО хоронит прежний либеральный мир и предвещает начало новой постзападной эры. В зале жесткую речь Лаврова встречают без смеха, как в прошлый раз, но и без восторга. Мир не стал ни западоцентричным, ни более безопасным и стабильным. Достаточно посмотреть на результаты демократизаторства в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, но не только там. Какую роль в расшатывании этого мира играют Российские власти на сей раз одна из очевидных тем. Вслед за Америкой глава французского МИДа Эйро в интервью обвиняет Москву в вмешательстве в президентские выборы в своей стране и даже на протокольной встрече с Лавровым иронизирует о выборах российских. Мы то ведь даже не знаем, кто у вас в России выиграет выборы в следующем году, волнуемся вот выборный год и в Германии, где обе ведущие партии после опыта выборов в США говорят об опасности кибердиверсии России. Вот уж не знаю, реально ли решить эту проблему до выборов, но я уверена, что защищаться нам нужно. Если говорить о том, чего хотелось бы мне, то было бы хорошо, например, включить эту тему в повестку заседания Совета Россия-НАТО. Чем полагаться на Совет России-НАТО? Глава голландского МИДа Берт Кендерс и эстонский дипломат Марина Каль-Юрант запускают свою программу противодействия. Их международная комиссия по стабильности в киберпространстве должна будет выработать рекомендации для Европы по защите от хакерских преступлений. Я точно знаю, что Россия никоим образом кибероружие не использовала, и использовать не собирается. Еще в начале конференции канцлер Меркель осторожно надеялась. При всех спорах не было бы ничего лучше партнерства с Россией, совместной борьбы с терроризмом и свободной торговлей от Ванкувера до Владивостока. К окончанию Мюнхенской встречи вновь становится ясно, что это пока несбыточная мечта. Если, конечно, особого мнения, на этот счет не нет, у Дональда Трампа.